Алина, какие ты хочешь сегодня сказки Не знаю. Ну, например, про фиолетовую фею. Не. Про изумрудный берег. Давай. Сказка «Изумрудный берег». Одним прекрасным летом гуляли две девочки. Они... Всегда любили чудеса. Жили они всю свою жизнь в лесу. Они кормили белок, за медведями ухаживали. Ну как ухаживали, мед подкладывали, пчелки бедные старались, трудились. Эти хитрые, хитрые. девочки брали, медведи, все отдавали. А медведь-то любитель на мед. Возьмет и слезнет Пчелки так долго старались. А медведь один раз взял, визнул и все, нет медведя. Один раз они увидели пчелок. Они неудачно украли мед, им пришлось бежать. Побежали, а пчелки, похоже, очень сильно рассердились на них. Бежали пол леса, пробежали. Пчелки не отставали, они только еще быстрее, быстрее полетели. Смотрят, какая красота, все фи фиолетово, как радуга сняло, все цветы фиолетовые, лужайка красивая Смотрят, можно спрятаться здесь Они спрятались, и пчелки такую красоту видели, что им уже было все равно, кто их мед украл И они начали собирать пыльцу с этих странных красивых цветочков Они собрали, вылетели больше их уже не видели хозяйки, потому что... Толки пошли в другой лес делать мед. От них подальше. А ты умеешь, как ты всегда слезнет мед? Он-то любитель на мед и на вкусное. И одним вечером в этом странном месте, где все красиво, здесь ни, один, ни одна душа человека не была. Поэтому этому так красиво все и осталось. Увидели в аду. А на воде красивые камушки изумрудные. Они посмотрели, на солнце направили. Такой красивый блеск, как маленькое солнышко на руке не держит, фиолетового цвета. Посмотрели, и первая девочка говорит, наверное, надо мишке подарить, ведь мишка любит все. А второй говорит... Ты что, не все мишки должны доставаться? А как же ворона? Ворона любит все блестящее и красивое. Ворона первая тебе с руку тащит эту красивую изумрудный камушек. Понесли маленький кусочек камушка. И ворона, правда, уже с километра увидела такой блеск сильный, полетела и отняла у них камушек. И девочки говорит, удачи ворона. А ворона, похоже, не просто украла этот камушек, она полетела в этот чудесный лес и вернула на это место, где этот камушек был. Потому что ворона была хозяйкой этого леса, и ворона следила, чтобы никто в этот лес не ходил, просто так и не воровал ее камушки. Потому что этот лес был и так вороне, нафига этот камушек, странно, если эти все камушки ее и есть. Водичка, где ворона могла веселиться, кататься на ручьях красивых. Все цветы Это ворона сажала, и она вывела рецепты, как посадить красивые цветы. И посадила красивые деревья вокруг. Это все одна ворона смогла сделать. Но чтобы никто не испортил, не сломал, ворона никому не рассказала о таком красивом месте. И теперь не только одна ворона знает этом месте, еще и две девочки, которые живут всю жизнь в лесу, которые теперь с вороной вместе будут тай эту тайну хранить до конца своей жизни. А жизнь у них большая, а ворона попросит еще не раз о помощи, чтобы что-нибудь новенькое сделать. И медведь увидел эту красоту и говорит, какая красота, всю жизнь искал изумрудную красоту такую. Пос... И Пришел и начал рвать все цветочки и в рот засовывать. медведь ты если что-то мешает, в рот все пихает. И посмотрели они с вороной девочки, а уже цветочков нету. Мишка говорит, неправильно, не по фэншу, и все здесь. Взял, посадил обычные цветочки. Река, это неправильно. Взял все камушки реки и сложил вороне все домой. В ее маленький дубок. А все, что было на воде, он заменил на обычную воду. Все деревья взял с корешками, выдернул красивый и посадил обычные деревья. Мишка сказал, вот так красиво. Ушел Мишка. Но девочки-то были особые, они взяли вот и ввели в другой лес, где Мишка больше не придет сюда, не испортит их красоту. За пару дней они все вернули в обычное русло, камушки все вернули, вода красивая опять потекла. Все деревья опять красивые стали, как тогда не особые. Все цвета опять посадили, они выросли очень быстро. И все жили как в раю. И только ворона думала, какая молодец, такой красивый уголок в лесу придумала сделать. Никто ж не отважился бы так сделать. И они все отдыхали в этом уголку. И в лесу самый был прекрасное место в мире. Это место в лесу. Но о нем знали только две девочки, ворона и медведь. Но медведю внушили потом, что это сон был. А медведь доверчивый, конечно, где ж ты рай на нашей земле увидишь, это был сон. И Мишка спокойно опять облизывал мед, А девочки пошли и купаются, собираются эти цветочки красивые, нюхают. Дом у них красивый стал, украсили цветочками, камушки некоторые ворона разрешила взять им. И все было прекрасно в лесу. Конец, блин, понравился, Скак? Да.